всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз пришел фильтр нейтральный ND переменного типа от 2 до 400 единиц, пришел как обычно из Китая стандартная упаковка, пакет серого цвета и достаточно быстро продавец упаковал пупырку, давайте смотреть что находится непосредственно внутри вот такая вот упаковочка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 ND-фильтр, я его специально достаточно большим размером 82 миллиметра для того чтобы применять с несколькими объективами для этого существуют кольца которые тоже распаковывались на моем канале и все желающие могут посмотреть а сейчас мы давайте распакуем что находится внутри внутри продавец еще вложил тряпку для протирки и вот такой вот фильтр переменного типа что он себя представляет как здесь обычно минимум максимум и видим затемнение специально взял переменного типа чтобы использовать видео вот такой вот фильтр Давайте сейчас посмотрим, как этот фильтр будет непосредственно работать на камере. Для этого сейчас подготовлю небольшой сетапчик и посмотрим, как этот фильтр будет работать. Существует там X-образное изображение на обозначенных пределах от минимума, максимума и так далее. Подготавливаем и смотрим. Вот мы настроили камеру, как видим, она у нас пересвечена, и сейчас попытаемся этим фильтром убрать этот пересвет. У нас стоит на минимуме. И давайте проверим, как работает фильтр от минимума до максимума. Вот он на максимуме. Как видим, все черные. и вот у нас на минимуме давайте пройдемся по кругу посмотрим как у нас изменится картинка появится x-образное изображение вот мы на максимуме переходим в максимум обратно вернулись на минимум и вот мы на максимуме Так, я вам продемонстрировал фильтр переменного типа фирмы KNF Concept, который изменяется от ND2 до 400. Данный фильтр успешно работает, что я продемонстрировал непосредственно на примере. Всем, кому нужен данный фильтр, сделает свой осознанный выбор. И я его делал. И планы покупки каждый решает сам. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.